Просто написал, кто президент Куренстан. Уже <смех> все, ты, вы уже должны пожениться. Как будто это реально. 25 лет пухал. Так, так было на самом деле. При уголовном розыске отдел ловили маньяков, серийников и извращенцев всяких. А что это? В девяносто так много маньяков было. Ты их сейчас, в хуя? Я с тобой в лобной школе учились. Порлился! Нет, а, да. Ханатского. А, да. Я, если честно, нет, не помню. Да как не помнишь нахуй? а? На вид? Обычный. До определенного щелчка. Всем Ассама алейкум. Меня зовут Удив Фальшер. Я режиссер, один из авторов сценария 532. Ну и продюсер. Вот. А, прислали вопросы от зрителей. Давайте на них ответим. А почему фильм называется 532? Ну, сейчас я не буду вам спойлерить. Дальше поймете. Надеюсь, что поймете. Второй вопрос от Дили. Маст Икс в конце. Понравилось ли вам работать с режиссером 5.32? Мне очень понравилось работать с режиссером. Могу вспомнить эпизод, если это, если это нормально, недолго. Мы снимали эпизод, это в первой серии, когда мой персонаж берет пиво в ларьке. И девушка, которая исполняет роль продавщицы, она не профессиональная актриса. И мне было интересно, что будет делать Алишер, как он будет давать задачу. И знаете, мне очень понравилось. Он подошел и спросил, сколько километров даже на тассе. Она задумалась. Он говорит, вот видишь, он говорит, не знаю. Вот видишь, ты не знаешь. Ты услышал вопрос, стала думать. А на вопросы Шалкара отвечаешь моментально, как будто ты все знаешь заранее. Этого из замечаний, хватило для того, чтобы сцена заработала. Да и потом это было очень увлекательно, ну... Очень увлекательно созидать этот образ человека, который 25 лет пухал, При этом это же был очень... очень хороший специалист, высокого класса. И как с этого дна он поднимается, это интересно. И ну, с мы с это делали. Благодаря ему он получился таким тяжелым, что ли, таким... Ну, с таким... Граунда. какая была атмосфера во время съемок? Эх, э, я скучаю очень по этим съемкам. Атмосфера была шикарная. Я с первого дня вошел в эту атмосферу и не, ходил, не, ходил, не хотел оттуда выходить. Жутковато было местами. Иногда было такое, что, ну, например, актеры играют, да, но все равно, как будто это реально. Потому что, ну, столько крови, актеры очень талантливые, все это так правдоподобно сыграли. Э -э атмосфера была шикарная. И спасибо за эту атмосферу. Кто занимается таким прекрасным гримом? Аполя! Просто... <связывая> <связывая> Аполли молодец, Аполли очень хорошо справил задачи. Аполли Арахмедов. Как вам работается с лучшим актером Кыргызстана, с Маратом Амираевым? Из вопрос написал, кто президент Кыргызстана? Наверное, будет неэтично говорить, что это лучший актер Кыргызстана. как вам работает с одним из лучших актеров Кыргызстана? Так, я согласен с такой формулировкой. Ну, работалось очень хорошо. Очень классный актер, классно поработали, классное ощущение, очень круто. Вообще есть история с, с, с этим персонажем с Шалхаром в возрасте, его должен был играть другой человек. Я думаю, наверное, мы скоро об этом расскажем, как очень сильно, то есть, этот, этот актер нас подвел, мы из-за него переснимали там порядка недели съемок заново переснимали а, все а, сцены а из-за этого у нас был очень большой перерасход очень много было проблем нам надо было опять звать актеров которые снимались а, в этих сценах а, актеры там поменяли свои прически кто-то там ну, вообще не смог быть из-за того что у него там было ну, по, -по, по здоровью были проблемы И поэтому а, очень много проблем нам принес на актер. Вот, я думаю, что ну, таких актеров нужно вставлять в какой-то черный список, и, и, и чтобы и зрители, и люди об этом знали. Толганай. Короче, салам с Кыргызстана. Алейкум салам Фуфт. Это... Фуфт. Если бы не пить 532, то тогда в каком сериале бы снились? Э -э нет. Я хочу сниматься только Почему каждый персонаж курит в каждом кадре сериала? Давайте начнем, наверное, с того, что очень много, конечно, таких комментариев приходит. Вообще, когда я делал ресерч в плане того, что консультировался с, с следователями, да, которые сейчас на пенсии, с операми, эти люди в силу своей работы, то есть очень но очень сильно подвержены стрессу, да, и вот то, что я заметил, то, что люди почти без остановки курят сигареты, и я думаю, что это очень сильно передает вот эту нервозность, вот эту всю атмосферу, потому что это, наверное, единственное отдушино у оперов, следователей, как можно вытащить ну, свою какую-то негативную энергию, то есть через сигареты, через маты и так далее. Поэтому Вопрос, почему так много курят, ну, э, просто пообщайтесь с, с бывалыми операми, следователями, думаю, все, все поймете. Плюс нужно учитывать, что это 90-е года. наверное, многие сейчас забыли, что раньше в 90-е, то есть курить везде, это было нормой, то есть можно было прийти там, в кафе, но в любое место, там, я помню, когда там мы сидели, ждали автобус, там, на вокзале, еще где-то почти везде курили. Поэтому это норма, это, ну... Так так было на самом деле. Там шел панга. Гермейгалганки сде от души бухтам шел харда деть. Бухтаман тоже шел харда. Ну шел харди еще думанда до бухтогерид. Я еще на алгоры тухтаделы Ну по идее затупили, да. Им надо было все-таки успеть. Это без была такие без неимоверных идея схемам а там ультраудеем. Следующий вопрос. Что было самое сложное в съемках? Самое сложное, ну, я не знаю, наверное, для каждого по-разному. Мне, например, самому процесс съемок, я не скажу, что от этого кайфую. Мне абсолютно не нравится вообще сам процесс съемок. Я всегда мне больше охота, чтобы я типа как телепорт начали съемки, я закрыл глаза, проснулся уже готовый монтаж и все, и все это дело уже показывается в эфире. Вот. поэтому для меня всегда съемки, наверное, самые тяжелые. но э, по сравнению со, со съемками есть еще тяжелейший процесс, это написание сценария, который я считаю самым сложным процессом. И все, что происходит на съемках, это вообще цветочки по сравнению с тем, что когда пишется сценарий. Поэтому все сложно. Вопрос таксисту. Люди как люди как реагируют на вас? Я, например, боюсь вас. Куп случало, хасмана выступает там, магазин, как раз кокоранж, да, да, да. Где она? сериалы, да, да. Таша маленькая уже, актерыки снимают, давать можно с вами сфотографироваться, то все И То есть первая реакция? Yeah, я сегодня... первый реакция, mm -hmm. Паша, кино да, он В кургенингин, умерди куркполан, чуть-чуть шокированный в штер... а, ой, И потом, потом я уже yeah, yeah. Следующий вопрос. Как сложно было влиться в роль? Ну, нелегко было. актер воланхтан, да, Олсен кіріл. все реальные или вымышленные? Реальные. Только пусть выдуманные Шалхар Думанго? Нет, там есть собирательные персонажи из манеков разных, а есть прям основы на реальных событиях. Дин, есть Инстаграм нынешнего Шалкара. Два Шалкара в проекте, молодой и старый, и у них обоих есть Инстаграм. Между Микой и Шалкаром были отношения? А в фильме между Микой и Шалкаром были отношения. Ну там, наверное, в те года тем более так никто не обнимался, дотрагиваться вот так это было что-то такое, знаете? Ахаба. Да, а уже а -а -а -а -а. все. Ты, вы уже должны пожениться. Поэтому, ну ясно там показано, что, обниманием, касанием, взглядами то, что мы пара. А умер ты? Нет, конечно, он <смех> Ладно. Дети есть. Так дальше. А, а что писать, если сериал бомб? Ну, Рахмет. Вообще всем охота сказать Генерал Рахмет, что поддерживайте нас, что. Ну, это дает какую-то веру, да, в наши дальнейшие проекты. Это Дает веру всем тем, кто сейчас хочет заняться, ну, то есть сериалом, кино молодым режиссером, там, оператором, неважно, всем творческим людям. Поэтому обязательно давайте друг друга поддерживать. Не обязательно наши проекты, вообще всех, всех молодых. Я считаю, что у Казахстана будет большое светлое будущее. Главное, не останавливаться. Текала. Спасибо.